В море полностью и можно наслаждаться можно бежать купаться ура Обратите внимание, никаких масок Люди отдыхают Они все плюнули И Здесь нет никаких Обязаловок надевать их Обратите внимание Ни одного Ни одного дурака в маске